Илон Маск подвинул основателя Amazon Джеффа Безоса с места самого состоятельного человека в мире. Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает глава SpaceX и Tesla, сообщает издание CNBC. Общее состояние Маска оценивается в 185 миллиардов долларов против примерно 184 миллиарда долларов у Безоса. Вырваться на первое место Маск смог благодаря росту акций Тесла, сейчас цена примерно 790 долларов, а капитализация компании оценивается в 737,6 миллиарда долларов. Причем год назад состояние бизнесмена оценивалось всего в 27 миллиардов долларов, и он с трудом входил в топ-50 самых богатых людей мира. Однако уже в июле Маск обошел уоррона Баффета и поднялся на седьмую строку. А потом обошел и Билла Гейтса с его 132 миллиарда долларов. Джефф Безос был самым богатым человеком планеты с 2017 года. По прогнозам аналитиков Морган Стэнли, акции Тесла имеют все шансы подорожать до 810 долларов за штуку, а с введением в коммерческую эксплуатацию крупнейшего спутникового созвездия, акции уже другой компании SpaceX и вовсе должны подорожать вдвое, это автоматически увеличит благосостояние Илона Маска еще больше. Энтузиазм инвесторов вызывают перспективы принятия новых экологических требований в США, Китае и Европе, которые подстегнут переход на электромобили. После закрытия торгов акции Tesla выросли в цене до 793 долларов, приведя Маска на вершину рейтинга Bloomberg. Маск отреагировал на эту новость по-своему, ответив на нее в Твиттере. Так странно, ну что ж, возвращаюсь к работе.